Ченики отрабатывают процедуру на живой натуре, друг на друге. Это делаем при люмбаге. Таз тянем назад, да, за крестец, за тазовые кости, а поясничные все группы мышц вытягиваем. Поза должна быть такая, чтобы, даже, да? чтобы под первым углом были бедра и э, грудная клетка ложимся на стол. Кошка пролазит под забором вот да и можете теперь сам прием провести угу. так что приходите на тренинги по мануальной терапии коллегу Аллафу Гудвину мы все отрабатываем здесь друг на друге Я вот должен... так получше да Я все. сейчас сейчас да, да. Так таз фиксируем бедрами, оттягиваем назад ты, и ты и продля... и продавливаем. А, ты... да. Еще да. плотнее, да? да. Вот, вот придавил таз, таз ногами своими отталкиваешь назад, а руками вперед. Ребята, напишите в комментариях, что вы думаете. Тренинг почему у нас сейчас идет? Давай, позвонки, позвонки ему, да.